Я Митюхина Ольга Анатольевна. Хочу выразить большую благодарность клинике 32 и моему любимому профессиональному доктору Аветову Владиславу Геннадьевичу, который подарил мне счастье улыбаться, кушать и радоваться жизни. Весь коллектив клиники 32 высокопрофессиональный и здесь очень приятно находиться. Спасибо.